15 августа свою работу начал 9-й фестиваль школьных учителей. Научное собрание педагогов ежегодно проходит в Елабужском институте Казанского федерального университета. Главная тема форума — цифровизация образования. Обсудить этот вопрос приехало более 600 человек. Среди них ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также министр образования и науки Республики Тарстан Рафис Бурганов. Гостей форума ждет насыщенная программа, которая продлится до 17 августа. О а более подробную информацию команда Универньюз расскажет в ближайшее время. Олег Ашин, Универньюз.